Здравствуйте! Вы смотрите новости о том, какие события этой недели запомнились русскому зарубежью. Расскажу вам я, Евгения Фахурдинова, и мои коллеги-корреспонденты «Русского мира» в этом выпуске. В Санкт-Петербурге прошел шестой международный гуманитарный педагогический форум. Вселенная книжной индустрии в Москве состоялась ежегодная международная ярмарка. Пылающий дух поэта о мире женской поэзии в интервью с автором Светланой Машевич. А теперь более подробно об этих и других новостях. Учителя русского языка и литературы, писатели и журналисты вновь встретились на ежегодном педагогическом форуме «Живая классика». Они обсудили, какие возможности дает цифровое образование и как с помощью интернета и социальных сетей можно привить любовь к чтению. Представители сферы образования и культуры со всей России провели шестой международный гуманитарный и педагогический форум «Живая классика». Главными темами этого года стали вызовы современности и глобальный переход к цифровизации. Живая классика никогда не подводит, она всегда оправдывает надежды, всегда очень компетентные спикеры, замечательные люди, которые, несмотря на то, что, в общем-то, многие, наверное, педагоги бывают и продвинутые достаточно, но тем не менее всегда есть уникальные возможности познать. За время дистанционного обучения онлайн-курсы и лекции уже стали постоянными инструментами в школьном образовании. Фёкла Толстая, руководитель интернет-проекта Digital Толстой», отмечает, что именно профессиональные видеоуроки и интерактивные платформы – будущее школьного образования. Уходит прямое линейное э, восприятие, а приходит гораздо более интерактивная Взаимодействие с текстом, цифровая культура и человек с цифровой системой в голове, как, а, а вся молодежь, мне кажется, уже, уже такова, они с текстом взаимодействуют гораздо более творчески. Цифровые технологии успешно пришли в гуманитарную сферу. Еще в 2018 году лингвисты из российской группы «Толстой Digital» представили мобильное приложение «Живые страницы». Здесь собраны популярные произведения школьные программы по литературе могут взаимодействовать текстом и с помощью визуального наполнения как бы погружаться в эпоху произведения. Тем не менее, баланс между традиционным обучением и онлайн-знаниями – еще одна важная тема, ответ на которую попытались найти участники педагогического форума. Если мы говорим о культуре, в том числе культуре чтения, вот тогда время для буквы и цифры всегда хорошее. Международный гуманитарный форум «Живая классика» ежегодно собирает лучших преподавателей русского языка и литературы. Для них участие в форуме – престижная возможность завести новые профессиональные знакомства и обменяться опытом. В столице завершила работу 34-я Московская международная книжная ярмарка. В этом году свои новые книги презентовали Юрий Поляков, Алексей Иванов, Татьяна Устинова и другие. Мероприятие прошло в смежном формате – онлайн и офлайн. Познакомилась с литературными новинками моя коллега Полина Прокопенко. Московская международная книжная ярмарка – знаковое событие в культурной жизни столицы и всех почитателей литературы. Знаменитые отечественные авторы проводят здесь мастер-классы и лекции, а все гости-участники ярмарки могут исполнить давнюю мечту и лично встретиться с любимым писателем. Организаторы ярмарки представили обширную деловую программу форума, лекции по художественной литературе и нон-фикшн, а также встречи на тему книги и литература в медиа. Одной из самых ожидаемых премьер этого года стала экранизация загадочного романа Алексея Иванова «Общага на крови». Этот проект уже вызвал небывалый интерес среди кинокритиков и режиссеров. Своим мнением о премьере поделился и сам автор бестселлера. Я думаю, что воплотить роман на экране удалось. Мне вообще кажется, что это замечательный фильм, замечательная работа Романа Васьянова. Фильм не совсем такой, как мой роман, то есть там немножечко иной сюжет, но дело не в этом. Дело в том, что в фильме тоже дух, что в романе. Дух молодости, максимализма, конфликтности, непримиримости, высоких идеалов. Падений. Роман о родине своего детства представил на книжной ярмарке российский автор Юрий Поляков. «Сов детства» – так называется новое произведение писателя. Поляков подчеркивает, что роман во многом автобиографичен. Происходящие события описывают московскую жизнь конца 60-х годов прошлого века. И для того, чтобы по-настоящему передать колорит и дух того времени, автор проделал большую исследовательскую работу. События происходят в восьмом году в августе в Москве. И вот эта советская э, жизнь, она увидена глазами такого смышленого, вот 12, почти 13-летнего мальчика, который уже многое понимает, уже так у него какие-то, так сказать, начинаются вопросы. Есть возможность вот, бы заглянуть в тот ушедший мир, и я его реконструировал очень, так сказать, усердно, дотошно, э, в, воспроизводил ту речь, у меня герои говорят, именно тем языком, которым говорили тогда. Более 200 издательств из разных регионов России в этом году приняли участие в международной книжной ярмарке в Москве. Ознакомиться с программой форума и посмотреть все выступления экспертов можно на YouTube-канале проекта. От предметов русского быта до раритета мирового уровня. Такое уникальное собрание хранит экспозиция Дома музеев на ВДНХ. Здесь можно узнать об истории старинных промыслов, например, лаковой миниатюры и иконописи, и даже освоить мастерство работы на печатных машинках. Подробнее в следующем сюжете. Экспонаты со всей России представляют Дом музеев на ВДНХ. Редкие и уникальные предметы здесь выставляют отечественные коллекционеры и основатели частных музеев из разных регионов страны. Оригинальная экспозиция в музее обновляется раз в два месяца. Например, сейчас гости могут узнать об истории печатных машинок, керамики и фарфора. Эти и другие предметы коллекционеры привезли из музеев Красногорска, Сергеев Посада и Тулы. Я думаю, что «Дом музеев» — это оригинальный проект «Союз частных музеев коллекционеров». Представлено здесь несколько музеев, порядка пяти. Коллекция печатных машинок, коллекция старинных упаковок, коллекция фарфора, и мы очень рады, что частный музей коллекционера теперь имеет возможность выставлять свои коллекции в доме музеев. На сегодняшний день это пока одна площадка, и в перспективе это будет сетевой проект. В этом месяце свои раритетные экспонаты представляет музей имени Вадима Орлова из Ярославля. Это большое собрание художественного фарфора и старых частных русских заводов, а также советского и современного производства. Все вместе это представляет живую, довольно полную картину развития производства фарфора и фаянса в России. 5000 экспонатов находится в нашей коллекции, около трех 3000 выставлено в музее. Сейчас на, ВДНК, на ВДНХ приехало около 100 экспонатов, которые находились не в основной экспозиции, а в запасниках. Поэтому а, гостям своего музея мы говорим, вы можете съездить на ВДНХ и посмотреть те экспонаты, которые у нас не выставлены, а гостям ВДНХ, мы можем сказать, приезжайте в Ярославль посмотрите нашу коллекцию более подробно и более в расширенном формате. Экскурсоводы и лекторы проводят в стенах музея занимательные мастер-классы, которые понравятся как детям, так и взрослым. Посетить выставки в Доме музеев на ВДНХ можно ежедневно. Поэзия как способ понять мир современной женщины. Такую философию несут стихи поэтессы Светланы Машевич. О том, что дает силы для творчества и где искать поток вдохновения, узнаем в следующем сюжете. Несмотря на осеннюю непогоду, любители поэзии до отказа заполнили один из залов Московского музея Сергея Есенина, где 25 сентября состоялся творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Светланы Машевича. Несмотря на то, что Светлана проживает в далеком городе Снежинске, ее стихи хорошо известны любителям поэзии. Светлана представила публике свой пятый поэтический сборник «Медея». В него вошли стихотворения, наполненные яркими и во многом мифологическими образами. Как отмечает сама поэтесса, именно живые эмоции, чувственные и философские размышления о жизни – главные темы в ее творчестве. У меня каждая книга – это рассказанная история. В книге Прозерпина я искала просто концепцию вот именно украденной и потом вот брошенной судьбы. И вот это как раз образ Прозерпина оказался. Медея для меня – это воплощенный, воплощенный э, дар. То есть живое воплощение дара. И вот все, что трогает как бы человека, очень сильно трогает меня всегда. То есть я страдаю, <laughs> ну вот за каждого могу прям страдать по-настоящему. Глубокое философское осмысление женских образов, взятых из римской и греческой мифологии, таких как Прозерпина и Медея, делают поэзию Светланы знаковой, узнаваемой и яркой. Осмыслению самобытного творчества Светланы Машевич зрителям помогли музыкальное сопровождение Натальи Морозовой, классические танцы режиссера Театра Экс Вероники Гуриной, актерское чтение актрисы Людмилы Харечко и поэтический перформанс поэта Веры Липатовой. Зрители оценили творческую атмосферу вечера и с удовольствием поделились своими впечатлениями. И Мне финал просто очень понравился, потому что он был иллюстрирован этим танцем. Танец подчеркивал вот это настроение, э, эту вот атмосферу. И это было очень здорово. В это время года э, как-то обостряются вот эти чувства. Э, ты не то чтобы подводишь итог прожитого за год, а очень она подчеркивает вот эти вот чувства души, глубина вот этих вот красок. Здесь вдоха, нет лишь выдохом на волю.